Тихое, спокойное, красивое место. Ну, можно сказать, даже практически живописное. Цена, решающий фактор у данного дома. Это законность, идеальные документы. Вот такое вот большое панорамное окно. Оно... Ну, не в полную, не надо. Здесь у нас застройщик сдает все в чистовой отделке. Здесь есть на последнем этаже варианты квартир 2 два уровня. То есть вы можете сделать второй уровень и тем самым, грубо говоря, расширить свое жизненное пространство. Ну что, уважаемые дорогие друзья, приготовились смотреть лучшие квартиры в городе Сочи? Тогда поехали! Теперь внимательно, к вашему вниманию, интересный комплекс под названием Аура-3. Вот она, Аура-3. 3. Комплекс построен из данной. Сделки регистрируются в Росреестре. По договору купли-продажи. Выглядит он следующим образом. Полностью узаконенный. Проходят ипотеки. Нотариальная сделка, если хотите. В общем, как говорится, воплощение... Надежного жилья в городе Сочи Ну и, конечно же, грех не увидеть И не посмотреть, где мы находимся Находимся мы вот просто в лесу Птички поют, зелень Здесь у нас есть пруд И мы на микрорайоне Яна Фабрициуса Видите, зелень перед домом Зелень сбоку дома, зелень за домом В общем, мы умудрились На микрорайоне Яна Фабрициуса Расположиться так, чтобы Вокруг нас была одна зелень Ну и, конечно же Идеальная транспортная доступность, то бишь развязка. Вот по этой улице вниз спускаемся. Буквально здесь 30 секунд езды. И мы внутрь три э, непосредственно микровины Яна Фабрициуса, и здесь у нас развязка. Тихое, спокойное, красивое место. Ну, можно сказать, даже практически живописное. Что, погнали, дорогие друзья! Заходим сюда при помощи вот этой вот пики-пуки-пуки-паки. Так, тут я специально у меня была вот такая вот заглушка, я ее уберу. Иначе, если она закроется, то я вовнутрь не попаду. Смотрим еще раз, как выглядит наш домик. Домик выглядит следующим образом. Здесь у нас есть варианты с ремонтом, есть варианты без ремонтов. Ну и мы идем по территории. Стена еще будет подкрасивана немножечко, возле дома полно парковки, за домом тоже достаточно парковки. В принципе, как бы, в принципе, тут самое главное, это цена, решающий фактор у данного дома. Это законность, идеальные документы, ну и все-таки местоположение, локация. Понимаете? Обратите внимание, вот это у нас микрорайончик, немецкий квартал, видите, да? А это у нас зелень-мелень. В общем, здесь все зелено, приятно. И мы заходим в подъезд нашего дома. Естественно, тут все по чипику, либо вот по специальному паролику. Вот мы внутри, на первом этаже. Вот так выглядят подъезды. Декоративная штукатурка, неплохие двери. И вот, видите, нумерация. Симпатично, неплохо, как говорится. Как говорила моя бабушка, жить можно. Каждый выбирает себе то, что ближе по карману, по бюджету, ну и по местоположению. Пойдемте, поднимемся немножечко повыше и посмотрим, какие у нас здесь есть варианты. Ну, давайте на примере вот этого варианта. Уже, как говорится, что далеко ходить. Вот такой вот вариант. Это у нас, видите, вот они двери. Квартира номер 12. Заходим. Заходим сюда. Ух, здесь, конечно же, у нас виден столб. Квартирка номер 12. Что за дела? 5 миллионов для моих уважаемых покупателей стоит эта квартира. Вот такое вот большое панорамное окно, оно ну, не в полную не надо. Здесь у нас застройщик сдает все в чистовой отделке, что входит в нашу чистовую отделку. Это вот аштукатурные стены, электропроводка, видите, хорошие кабелюшки, стяжка пола, щиточек, выделенный санузел, вода, каналия. Ну и в принципе вот в такой вот отделочке данная квартирка за 5 мультов еще и с боковым вот таким вот окном. В принципе, если нравится, берем. Не нравится, как говорится, проходите мимо. Ну, а если нравится, то, в принципе, почему бы и нет там. Квартира недорогая. Площадь у нас у данной квартирочки, это у нас 23,3 квадратных метра. И, как говорится, жить можно. Хорошая, прекрасная, своя собственная квартира-студия в городе Сочи. Недорого комплекс уровнем. Это у нас комфорт. Хороший, прекрасный комфорт класс. Идемте смотреть и, как говорится, если нравится, покупать. По подъездам все видно, все ясно, все понятно. На каждом этаже у нас сейчас еще будет устанавливаться видеонаблюдение, чтобы, как говорится, какой-нибудь шелунишка не баловался. Здесь у нас нержавеющие перила, на полу керамогранит. И на каждом этаже у нас еще вот такое вот большое панорамное окно для того, чтобы падал свет. Ну и поехали смотреть стандартные планировочки. Вот такая вот квартирка. Высокие потолки, выше чем 3 метра. Эта квартирка у нас, так, чтобы точно вам сказать, это у нас, все понятно, ясно, понятно. Квартирка вот такая, 5 миллионов 200 для моих покупателей. Ну, вообще, можно такую квартирку от 5 миллионов рублей организовать вам, если у вас есть желание купить. Вот такие вот дела. Еще раз, смотрите, в принципе, стены штукатурены, максимально быстро можно выполнить ремонт. Ввиду того, что м -м, все черновые и грязные работы уже выполнены. Ну и, конечно же, вид. Вид. Если вы берете квартирку повыше, то у нас получается, это у нас парковочка. Ну и вот такая вот зелень, природа, тишина. Можно сказать, как будто бы вы живете где-то в горах, что ли, да? Хотя, на самом деле, здесь до моря, ну, максимум 30-40 минут пешочком. В принципе, квартира-студия. Обыкновенная квартира-студия на любителя. Ну, они здесь есть, и их покупают люди. Так, следующее. Та же Петрушка. Толь, тот же вид сбоку. В общем, квартирка тоже самая. От 5 миллионов рублей, грубо говоря. 24,4 квадратных метра. Так, давайте-ка пройдем максимально посмотрим. Опять 25. Че, они все такие, что ли? Да, все для нас. И вот опять 25, то же самое студия. Ну вот эти вот должны быть угловые. Немножечко побольше. Ага, сейчас. Обрадовался. Ну, по крайней мере, она без столба. Ну и вот как бы вся на этом разница, короче, давайте так я скажу, минимальная площадь в этом комплексе это 23, максимальная площадь минимальная 23, максимальная 25, это, короче, получается, что в принципе, это да, что получается, да вот ну и получается, что, короче, планировочки весьма своеобразные, квартиры студии. Так, здесь в эту сторону у нас видим комплекс лесной, знаете, да? Вот знаменитое место, там борцы, боксеры, постоянно у них какие-то собрания, мероприятия. Вот эта квартирка немножечко побольше, а на площади будет 25 квадратных метров. Здесь у нас, видите, выгорожен санузел, ну и в принципе, только здесь место большого одного окна у нас здесь два вот таких. Короче, давайте по-другому скажу. Еще раз. Вот давайте зайду куда-нибудь на середину. Ну, неважно, допустим. Вот, в середину куда-нибудь. Давайте-ка идем. Чтобы было понимание. Смотрим сюда. Два окна. Студия, да? Грубо говоря, 23 квадратных метра. Смотрим сюда. Одно большое окно. Так, далее проходим. Еще раз. Два окна. То же самое. Ну, стандартная, обыкновенная, нормальная студия. И, допустим, заглядываем вот сюда. Опять одно большое окно. Вот и вся разница, грубо говоря. Короче, грубо говоря, дорогие друзья, вам студию с одним окном или с двумя. Вот и вся разница. А так, в принципе, еще раз я хочу сказать то, что... В данном экране очень хорошо будут сдаваться ваши квартиры, если вы здесь не находитесь, не живете. Здесь есть на последнем этаже варианты квартир в два уровня. То есть вы можете сделать второй уровень и тем самым, грубо говоря, расширить свое жизненное пространство за счет там того что у вас сверху там детишки будут валяться чтобы как говорится да там дети или какое-то дополнительное спальное место там полный рост во втором уровне выходить конечно не сможете но вполне себе второй уровень более-менее нормально размещается еще раз смотрим на наш домик внешне он симпатичный беленький технология строительства монолитный каркас с блочным заполнением объект строился по разрешению на строительство и проходит практически любая ипотека и Дорогие друзья, если вас заинтересовал данный домик под названием «Аура-3», мой номер 8-918-880-0747, звать меня Дима Юдаков, Дима Юдове, и набирайте меня, дорогие друзья, не стесняйтесь, обращайтесь, подберем вам лучшую квартирку в данном комплексе, в этом тихом, спокойном зеленом месте, с кучей парковочных мест, ну и идеальной документацией. Жду вашего звонка, дорогие друзья. Обращайтесь, не забывайте комментировать, подписываться, ставить лайк. Увидимся. Пока-пока.